Не было полиции, занимается другими вещами. Женщина выжила, предупредила хулиганов, да, хулиганы не послушались, и в результате вот они со сломанными челюстями, там, изуродованные с ребрами в больнице, да, помните? Напали хулиганы на девушку гуртом, залезли ей в карманы, а также под пальто, а девушка сурово достала пистолет, пальнула снова-снова, и хулиганов нет. Хулиганов нет, нет, хулиганов нет. Вот очень смешно и, ну, в общем-то, показывает ситуацию вообще в стране. То есть люди могут отстоять свои права только сами. Слава, это фейк, нет такой бабы. Но если нет, то ее надо придумать. В любом случае, фейк не фейк. Я, я уверен, что, что таких баб на Руси миллионы. Мы про это просто не знаем, потому что никто не идет жаловаться на них, а они, соответственно, не идут в газеты про себя рассказывать. Вы что, не, не видели в интернете ни разу, как женщины наваливают там нормально? Я убежден, что такой случай был.